Приветствую, с вами канал новости Сверхдержавы. На фоне новостей о том, что только за первый квартал 2017 года число бедных в России увеличилось на 2 миллиона человек, а реальные доходы населения падают на протяжении двух лет, новость о том, что судья из города Краснодара сыграла своей дочери свадьбу за 2 миллиона долларов, становится просто шикарной. Шикарно. Вы, конечно, можете меня упрекнуть. Мол, если у человека есть средства, почему он должен себя ограничивать на общем фоне? Но есть одно небольшое «но». Подобный размах присущен только олигархам. Если бы, к примеру, Сергей Галицкий, основатель сети «Магнит», сыграл бы такую свадьбу для своей дочери, то это не вызвало бы никакой критики. Максимум у некоторых людей было бы просто чувство зависти. Но здесь мы говорим о судье. Согласно декларации доходов за 2016 год, данная судья заработала... 2,6 миллиона рублей. Делим общие затраты на свадьбу 120 миллионов на 2,6. Получаем 46 лет. То есть 46 лет судья должна была работать при текущей заработной плате, при этом не тратить ни рубля на свою жизнь, чтобы позволить себе сыграть такую свадьбу. Думаю, этот вариант нам не подходит. Для тех, кто не знает, сообщаю, что на свадьбе присутствовали такие звезды, как Николай Басков, Валерий Милаци, Вера Брежнева, Иосиф Кобзон, Сосо Павлиашвили. Мама, пусть и бабушка, как бы, Мама, еще огонь. Какой огонь, что Краснодар горит. Николаю нравится более состоявшаяся женщина. Да, с стабильным мужским фондом. Валера, теперь тебе пошли... Уже счастливые, веселые. Это мама невесты. Естественно, что вы знакомы. Мы тут все знакомы. Здесь вообще нету лишних. Здесь <говорит> даже вместе. Потому что, потому что сюрпризы продолжаются. Да, Из открытых источников у Агнест можно узнать размер гонорара данных артистов. Воспользуемся, которое обнародовала Ксения Собчак. Николай Басков Берет 100 тысяч евро, Валерий Меладзе 60 тысяч, Вера Брежнева 45, Сосо Павлиашвили 20 тысяч. После того, когда на мероприятие придалось облаки, звезды стали говорить, что не получали никаких гонораров от Хахалевой. Валерий Меладзе заявил, что он является двоюродным братом, мужа Елены Роберта Хахалева. Однако сам Роберт заявил, что это не совсем так, они всего лишь друзья детства. Вот это поворот! Николай Басков заявил, что он является подарком со стороны гостей и что никакие деньги от Хахалева не получал. На, серьезно, ты не верил? Само бурно на эту новость отреагировал противник лечения за рубежом, но вынужденный это делать по рекомендации врачей Иосиф Кобзон. Какое вам дело до свадьбы? А вы не хотите узнать, простыня было на утро с красными пятнами или нет? Что за хамство вообще такое вмешиваться в семью? И в связи с этим я хотел бы ответить Иосифу Кобзону. Я являюсь тем самым хамом, которому интересно, как судья может праздновать свадьбу за 120 миллионов рублей, в то время как средняя зарплата по стране 20-30 тысяч. Судья, получающий зарплату, за счет таких же хамов, как и я, своим действием откровенно смеется нам всем в лицо. И, кстати, хамство – это когда депутат, живущий за счет тех же самых хамов, позволяет себе хамить своим избирателям. Мне очень обидно. Судья Елена Хахалева прокомментировала скандал и назвала это «вакханалией». Также она сообщила, что это является некой местью за ее честные судебные решения. Об этом мы поговорим чуть позже. И в этом не должно быть ни у кого никаких сомнений. Также она заявила, что ей известно имя заказчика, но никаких имен она не называла. Газета «Кубанские новости» удалила со своего сайта статью о роскошной свадьбе дочери судьи. Впрочем, со свободой слова в России все понятно, поэтому, как говорится... Впрочем, ничего нового. Хахалева сообщила, что деньги на свадьбу дал ее бывший муж, Роберт Хахалев, с которым они развелись в 2004 году. Однако многие считают данный развод фиктивным. Роберт Хахалев, известная персона, является крупнейшим землевладельцем Краснодарского края. Возглавляет совет директоров ООО Новоивановск. Известно несколько случаев, когда Хахалевых обвиняли в рейдерских схемах, конечной целью было которых отъем фермерских земель. Так, еще в 2009 году издание «Крестьянин» рассказывало о рейдерской схеме, в результате которой и при судебной поддержке председатель ООН ново Роберт Хахалев расширил свои владения за счет земель фермеров. В феврале 2015 года новая газета «Кубани» рассказывала о мероприятии фермеров Краснодарского края, пожаловавшихся журналистам на произвол с отъемом земли. В числе прочих выступил фермер Александр Матвиенко. У нас заправляет Роберт Хахалев. Все решения суда в его пользу. Фермер, глава КФК Новопокровского района Александр Матвиенко. Весь Краснотарский край столкнулся с этим беспределом. У нас у одного фермера земли забрали через суд по поддельным документам. Когда запросили подлинники этих документов, их нет в природе. В суде заявили, что достаточно их иксерокопий. Всех этих рейтеров крышуют суды. У них всех там работают родственники или прикормленные люди. Есть у нас один такой, Роберт Хахалев, его жена зампредседателя суда Краснодарского края, решает все его вопросы, а он тут банкур. В июне 2017 года на судью Хахалеву в открытом письме президенту пожаловалась 87-летняя пенсионерка, ветеран труда, жительница столицы Кущевская Краснодарского края Анна Данько. Но Хахалеву называют золотой судьей, ведь она разрешает споры по главному финансовому вопросу Краснодарского края, сельхозугодием. Это один из самых крупных финансовых потоков, сравнимый, если только что, с нефтяными спорами. Если посмотреть на ее дела, то можно заметить, что большинство их касается именно земельных вопросов. Но есть еще один винтик в машине Хахалевых. Знакомьтесь, депутат Законодательного собрания Краснодарского края Кирилл Робертович, 1990 года рождения, видный единоросс. Является членом комитета по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан. Сын судей Краснодарского края Елены Хахалевой пришел в народные депутаты из должности, угадаете? Правильно, помощник судьи. Кстати, стал депутатом в возрасте 22 года, успев закончить Кубанский государственный университет по специальности юриспруденция и уже имевший стаж в качестве помощника судьи. Какой талантливый молодой человек! И федеральный судья в виде мамы, и папа миллионер, никак не связаны со стремительно быстрой политической карьерой. Вот вам и весь расклад. Папа занимается рейдерством, захватывает фермерские земли, мама обеспечивает судебную защиту, а сын работает в законодательной области. И теперь еще добавился зять, следователь Следственного комитета Российской Федерации. И все работают бок о бок на территории Краснодарского края. Вот и пусть попробует какой-нибудь фермер отстоять свое право на землю и пробить эту непробиваемую броню. Куда ты лезешь? Куда ты лезешь? Все стоят, а ты лезешь. Это... Роберт Хахалев некогда был водителем у одного авторитетного человека в Грузии. И тесные отношения с исторической родиной сохранились до сих пор. Давайте посмотрим с вами ролик с вором законе. 13. Ставропольская, 13, квартира, 35, у кого? Он тоже снимается у квартира. Ну кто там снимает квартиру? Родственник снимает. Ну фамилия. Халело. Хохалэ. А? Хахалела. Хохалела? Да. А звать как его? Лена. А? Лена. Лена? Да. Она где-нибудь работает? Конечно. Где? Теперь становится ясно, что речь идет как раз о нашей судье Елены Хахалевой, что подчеркивает ее связь с криминальными структурами. По закону о назначении судью кандидата должен быть стаж не менее пяти лет. Источник сообщил, что статус судьи Елены Хахалевой был присвоен на основании диплома о высшем юридическом образовании, выданный Тбилисским государственным университетом в 1991 году. Но был обнаружен один удивительный факт. В 2000 году Елена хахлева получает еще один документ о высшем образовании в области юриспруденции. Задается вопросом, зачем иметь два высших юридических образования. Был сделан запрос в Белийский государственный университет. И все становится очевидно, если изучить оригинал документа и нотариально заверенный перевод на русский язык. Диплом, на основании которого Елена Хахалева получила статус судьи является липовым. И становится понятно, зачем через пару лет она уже получила настоящий диплом, выданный Кубанским государственным аграрным университетом. Обращение с просьбой проверить данную информацию было отправлено ФСБ России, Генеральную прокуратуру, администрацию президента и председателю Верховного суда. Надеюсь, информацию не изучат и будут приняты соответствующие меры. Вот так, благодаря свадьбе дочери, общественность узнала про такую честную судью, как Елена Хахалева. В России также существует кодекс судебной этики, в котором написано «Судья должен следовать высоким стандартам морали и нравственности, быть честным, в любой ситуации сохранять личное достоинство, дорожить своей честью, избегать всего, что могло бы умолить авторитет судебной власти и причинить ущерб репутации». Хотя, по словам Испира Васканяна, свидетеля со стороны жениха, это была обычная свадьба. Поэтому, если на вашей свадьбе не выступал Николай Басков или Валерий Миладзе, то это была и не свадьба вовсе, а так, скромненько посидели. В конце я хотел бы попросить вас о помощи, чтобы вы помогли с распространением этого видео, чтобы как можно больше людей увидело, что происходит в судебной системе России. Ведь только когда дело придается общественности, возможны хоть какие-то изменения. Для примера возьмем недавний скандал с красноярскими депутатами, которые увеличили себе зарплату в два раза. Но после бурного обсуждения были вынуждены отменить данный законопроект. Поэтому только сплотившись, мы можем что-то изменить и хоть как-то бороться с этим беспределом. И, и еще вы очень мне поможете, если вы подпишитесь на этот канал. Заранее спасибо. И мы с вами не прощаемся. Скоро увидимся.